Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я немного покажу, покажу свои пеларгонии. Они как-то расцвели у меня не одновременно, поэтому покажу эти сорта, а затем в следующем видео покажу следующие сорта. Смотрите, какая замечательная пеларгония. Черная это называется, сейчас скажу. Black Rose. Black Rose. Кому надо отростки, я Отправляю окр Смотрите, какая она красивая. Темная, насыщенная. Цвет вообще такой лаковый. Камера она не такая совсем. Не блестит. А в настоящем виде еще блестящая. Распускается. Вначале она распускается как бутон розы. А потом распускается и получается как пионы набитые. А здесь у меня тоже распустилась белоснежная плюсная. Я перепутала Шапка. немного Black Ice Rose. Rose. Обалденный красивый цветочек. Она сейчас маленькой розовиночкой. Видите? Розочками такими. Когда их много, она очень красиво этот цветок смотрится. Пеларгония. Очень замечательный легкий цветок – это плющелистная пеларгония. У нее листочки такие гладкие, без ворса, очень легка в уходе. В пеларгонии бывают разных оттенков и зависят от цветочка: разобудные и простые. Затем у них бывают листочки, видите, какие интересные. Красивые такие, полосочки. Молодые листики идут. Полосатенькие. А более взрослые уже темные. В тени пеларгонию цвести не хочет. Она любит более открытое солнце. Чтобы было ей больше света. И яркости. Когда у нее больше света, у нее на листочках появляется... Разводы красивые. А еще пеларгоны очень любят гусеницы. С ними нужно бороться, так как листики получаются очень некрасивые. Вот такие зубчатые. Видите, поевшиеся. А бороться с ними легко. Берем октару. Один, два грамма. То есть упаковочкой разводим с полтора литра воды. Проливаем растение, Баби. либо Баб. обрызгиваем его. Вообще пеларгония это замечательный цветочек. Нем можно любоваться. Баби. И он цветет очень много. Видите, сколько выдает бутонов. Сейчас, солнышко, Баб. сейчас людям расскажу про пеларгонию. Это у меня тюльпановидная пеларгония. Она больше не распускается, она просто набирает, набирает и форму держит тюльпаны. Это простая пеларгония, просто цвет у нее розовый, нежный. А это розобудная, она уже цвела, у нее форма как, цветочка, как розочка отдельная. Видите? Что моя птичечка? Сейчас солнце. А это плющелистное, она тоже в виде розочек, когда распускается он такой набитый бутон, а потом распускается такой нежно-красивый бутончик. Получается. Это ампельное растение. Я его обстрелила, так как нужны были черенки. А в основном он обвисает весь горшок, и цветов в море получается. Здесь у меня розовая, тоже разыпудная. Это маленькие череночки. Видите, по кругу я их посадила. Она. Обалденно цветет, Вот, видите? Маленькие череночки. Ну, как маленькие, они уже готовые. Вот растения цветущие. А это основной кустик. Вот один цветочек выдал. Тоже его обрезал, Он, видите, ничего не оставил. Два штучки. А это белая. А то У нас просто был дождь, и она поменяла цвет. Намокли и испортились. А так она цветет обалденно. Большой розобудный цветок и по краям выдает нежно-розовый цвет, а серединка белая. В этом году лето очень жаркое и местами периодически дождливое, поэтому цветы быстро увядают. Если держать в квартире, они конечно дольше держатся, но хочется на природу свои растения вынести, чтобы они подышали. Воздушком. А потом расскажу вам о винограде. Виноград у нас очень много сортов. Очень хорошие сорта. Вот и длинненькие, как пальчики. Вам расскажу, как они называются. Если надо, пишите. В этом году он не болеет. И кеша крупный. Надежда Азас. Разные сорта у меня. Винограда как ухаживать, тоже расскажу. Пишите в комментариях, кому интересно. Это Кеша. Он будет круглый, как яблоко такое большое. Он уже набирает круглости. В прошлом году он был мелкий и потрескался. А в этом году мы его правильно обрабатывали. Он обалденно красивый виноград. Всем спасибо внимание, Всем удачи. Всем пока всего вам доброго